В Беларуси это очень такой экстремальный, экстремальный случай, экстремальный регион, но он совсем ни на кого не похож. Здесь, в общем, ничего никто не имитировал. И здесь все осталось как было. Я в Минске работаю на Европейском радио для Беларуси. Вот месяца полтора-два назад у нас был бывший дип дипломат Белоруссии в стране Сло Словакии. И он там как-то рассказывал, ну, это в эфире было, что когда он только начинал карьеру свою, он присутствовал на совещании, на котором тогда был еще молодой Лукашенко. Ему там было чуть-чуть за 40. И Лукашенко на довольно большое количество вопросов, которые ему задавали, ну, как, бы, как поступать, что делать, он отвечал вопросам. а как было при Советском Союзе? Вот так и делать. Uh, то есть uh, Беларусь – это, в общем, страна, в которой ну, как бы вот все эти проблемы, о которых говорят uh, в Венгрии, в Польше, и даже в Литве, и Латвии, и Эстонии, их этих проблем нет. Uh, и там здесь просто продолжается советский uh, проект, как он есть. Uh, в новых условиях uh, он, uh, этот, Беларусь – это такая об, облегченная БССР, то есть с открытыми границами но при этом казнь, казнь сохранилась, нет коммунистической партии, но коммунистическую партию ее ужали до администрации президента. Есть несколько исследований, в котором говорится о том, что вот то, как была выстроена администрация президента у Ельцина и у Назарбаева, это прямое заимствование из, как бы, из администрации президента у, у Лукашенко. Он просто сокра... сохрани... сократил партию вот до аппарата, там, нескольких сот человек, около 200 300 через которых осуществляется управление территорией. Это вот с одной стороны. Почему так происходит? Это, На мой взгляд, это такая специфика вот постсоветских стран в том, что, в общем, здесь как-то вот проект модернизации, просвещения, он начался совсем недавно, практически вот позавчера, и он только здесь набирает оборот. А, о чем я говорю, вот есть город Минск, а в Минске проживает 2 миллиона человек. Это большой город. Да? Минск, он по, по количеству проживающих горожан, в нем он в два раза больше Эстонии. А в Минской области, это вот последние данные, то есть как бы в городах, которые рядом с Минском, до которых на электричке можно доехать до 40 минут. Проживает еще полтора миллиона человек. Всего вместе вся агломерация Минск плюс Минская область это три миллиона, с половиной миллиона человек. При том, что вся страна это 9 миллионов, 9 миллионов четыреста. То есть это Минск он, он огромный. И если мы смотрим по европейским меркам, какой интенсивности гражданскую жизнь можно, можно было бы ожидать от, от города, в котором вот только в самом городе проживает 2 миллиона? А вокруг еще полтора миллиона. Ну, как бы это же как бы, больше, чем Барселона. Да, это, ну, в общем, это значит, в этом городе должны быть и газеты, и медиа, и куча, бесконечных то бесконечный фонтан инициатив, сильный бизнес, сильная буржуа, сильные гаража. Ну, как бы, все, о чем нам обычно рассказывают э, на лекциях, о том, как до, до должно выглядеть либерально, хорошо устроенное, хорошо управляемое государство но в Минске этого ничего нет, вот здесь кофейни появились, ну, вот буквально 5-6 лет назад, а вот, в, вот у нас радиостанция, она в самом центре города находится, на улице Карла Маркса, здесь никто не переименовал улицы, а у нас открылась кофейня на первом этаже, у нас двухэтажное здание, кофейня просуществовала, ну, года три, наверное, потом она вот, в конце прошлого года приняло там ребята молодые, ну, те, кто занимается кофе, они приняли участие в забастовке, ко кофе кофе не закрылось. И вообще по, по всему центру кофе не закрылись. и сейчас это город, в котором нет кофе, Ну, как бы это такая бытовая деталь. У вас есть двухмиллионный город, который располагается ну, там, вот, в двух часах на электричке от Вильнюса, в котором нет кофе, в котором люди практически не ходят в кинотеатры в котором театр вот был один, и еще было несколько независимых. Там, да, ну, еще русский, короче, двухмиллионный двух город, в котором два театра есть, а все остальные люди, они живут какой-то вот очень странной жизнью, где-то между вот родной деревней, да, это, но это не русская деревня, это везка. Как бы там своя специфика есть. Вот как бы между своей везкой, которая где-то там в болотах, и вот этим вот городом, который они не очень понимают. И это два миллиона человек. Есть отдельные районы в городе, там Жданы, ну что-то такое. Там, раз... Когда ты идешь, и там как бы есть люди, вот ты заходишь во двор, и ты там вот есть дворы, где дома вокруг, а их заселяли людьми, которых переселяли из э, районов, которые были, вот, были затронуты чернобыльской катастрофой. И перед тобой люди, которые, ну вот они совсем не прогорожали. Про они хуторяне, хуторяне они вот как-то вот в другой плоскости живут, они, они переехали в город, они испытывают чудовищный стресс, они не понимают этого пространства, им страшно, и они не понимают, вот, что значит парламент, и нужно ли там за него, что такое выборы, что такое газета, что такое там, не знаю, гражданский активист, кто такой президент, как он должен выглядеть, почему вот этот человек, которого они только в прошлом году перестали в него верить, до этого у Александра Григорьевича ну, в районе 20 лет у него проблем никаких не возникало с легитимностью. Он людям нравился, люди были уверены, что это и есть президент. Президенты так выглядят, они так себя ведут, они так говорят. Но ну, это как бы это нормально. Да, и только вот в прошлом году, в августе, случилось чудо, которое никто не ждал. как-то массы белорусов вдруг начали вести себя, как ну, со стороны этого как бы фотографии, когда люди смотрели... ну. В мировых СМИ. Это смотрелось как гражданское общество. Но если там внутри находишься, то ты понимаешь, что гражданского общества, гражданского опыта, опыта гражданственности, опыта самого простого, примитивного опыта городской жизни у этих людей нет. Это не их вина, просто вот так история сложилась. Uh, и uh, вот это как бы такая, это как бы Беларусь, это огромная, это большая по европейским меркам страна, как я уже сказал, 9 миллионов населения, территория больше, чем, чем у Австрии. Uh, на мой взгляд, поскольку я, в общем, родился в Украине и на украинском с детства говорю, ну и uh, внутри Украины таких uh, есть целые вот как бы области там 20, 20 с лишним областей там тоже люди есть у которых опыта гражданственности ну просто как бы городского опыта даже не гражданственности, а просто городского опыта его исчезающий мало я думаю что и внутри россии таких регионов очень много особенно вот между москвой там новгородская тверская псковские области это, это целые отдельные миры которые, ну, в общем, они вышли из деревни, из э, аграрных, каких-то вот, каких вот этно, а, практически этнографических реалий, как-то вот переехали в город, и они все живут в этих городах, но какой-то вот не знаю, забитое слово, но ну, не институт, а какой-то вот, не знаю, гуманитарной машины, какой-то социологической, э, какой-то вот специальной школы, которая бы показывала им, как это пространство нужно, как в этом пространстве можно функци функционировать, и его нет. Они как-то вот где-то на полпути живут. И в этом смысле очень интересна ситуация в Минске, опять же. Есть относительно новый, ну, как не относительно, совершенно новый район, новая Боровая. Это, в общем, такой район, деревни, деревня, это уже практически, она рядом с Минском. Что-то вроде как московские химки, наверное. Там, район, город, там там целый микрорайон, который застроен такой, знаете, балтийской архитектурой. Там как бы съехалась со всего Минска новая буржу такая белорусская буржуазия Минск. Вот. И а, там а, вот, они, там уже люди ведут себя как горожане. Это как бы один из таких главных очагов был сопротив... До сих пор остается очагов сопротивления Лукашенко. Там он проиграл на выборах. Он там отключал горячую воду в, в, в зимой вот этой вот. И сейчас, как бы, вот, неделю назад опять им воду отключал. Но ну, это как бы местные деревенские реалии. То есть э, все эти... Э, э, и там люди... Да, и это полностью заимствованное. И э, как, бы, как бы сам район, там, допустим, в центре города стоит Конституция, в центре района Новой Боровой. Конституция новой Боровой. Конституция Новой Боровой, она переписана из э, э, Конституции... Ужупеса, это есть такой район в Вильнюсе, в Литве. Вот, как бы, то есть это как бы полное заимствование того, как живут вот соседи, с точки зрения белорусов, очень европейские литовцы. В общем, я к чему это все говорю? К тому, что вот здесь, в этих регионах, как мне представляется, Беларусь, Украина, большие пространства внутри России, все вот эти вот выкладки, касающиеся либеральный путь постсоветский путь или еще какой-то путь это как-то очень это как высшая математика это как-то слишком сильно высоко и далеко от жизни потому что по факту точность ты сталкиваешься ежедневно вот с людьми вот на улицах там, в эфире у нас как бы постоянный поток людей ну, как бы, радиостанции до сих пор работают и, и готовится к эвакуации в польшу в ближайшее время вот ну вот пока мы работаем пока радио работает Главное, что происходит, это люди с большим трудом избавляются от своего, ну как бы не избавляются, а переплавляют свое этнографическое прошлое в, город, в нечто городское, в нечто современное. То есть люди для себя открывают не Европу, а современность как таковую. Да, и для них пока вот все, о чем было вот сказано, так мне очень понравился доклад, я, наверное, перечитаю несколько раз, буду цитировать, он ценный. Но вот, за, по крайней мере, в Беларуси гораздо важнее то, что люди наконец-то открывают для себя тот изумительный факт, что они живут в 2021 году, а не в 1974 году, где как бы живет Лукашенко. Вот, то, к чему скорее склоняюсь к... Ней, да, это догоняющее развитие. Ну, как бы люди, то есть все происходит, наверное, не то, что нельзя Беларусь сравнивать с Украиной, скорее всего, это с Чехией надо сравнивать, или, скорее всего, даже с Латвией, но только вот сто лет назад. Вот. То есть, на мой взгляд, то, что происходит сейчас, протест ни в коем случае не сдулся, как подтверждает пропаганда, он, продолжает, он продолжается, он меняет формы, и сейчас он происходит... Как бы совсем уж как, как летучие бригады -мстители. вот Но тем не менее, все это продолжается, это как бы с таким запозданием Чехии, да, 150-летней 150 давности, условно говоря. К а, вопросу о том, с чем это сравнивать. А, я, как бы, я, я уверен, что эта точка зрения не понравится никому из моих знакомых в Минске, но я продолжу утверждать, а, что Беларусь нужно сравнивать с республиками национальными, которые находятся внутри а, Российской Федерации. А, с Чувашей. С Удмуртией, с Татарстаном нет, потому что Татарстан – это все-таки бывшее ханство, и там как бы солидарность и осознание себя общностью, оно как бы плотнее, как, на, на мой взгляд. А с Башкирией, наверное, с Якутией. То есть это вот какие-то регионы, которые по каким-то причинам задержались в прошлом, имеется в виду ну, как бы доиндустриальном прошлом в которых индустриализация случилась после Второй мировой войны, а в Беларуси начало индустриализации – это 50-е годы. Самый разгар индустриализации – 60-е годы, 70-е годы. А Минск, вот тот, как, как я сказал, в нем 2 миллиона человек проживает, вообще-то за последние 50 лет он вырос в 27 раз. Это абсолютно такой это феномен, об этом есть книги в Германии, есть такой исследователь Томас Бонн об этом писал книжка даже на русский приведена минский феномен это просто как бы вот город из заводов к этим заводам свозили со всей людей вот из, как бы из глубины из глубины, как в минске говорят вот и точно такой же опыт индустриализации и такого массового своза ну, как бы привлечения людей из вот иду ну, это слово этнографических мест это, это же опыт и Удмуртии, это же опыт и Чуваши, это же опыт Карелии, и Республики Коми, и там, внутри России находятся 22, ну, если считать Крым, республики. Вот Для них это схожий опыт, это поздняя индустриализация, поздний приезд людей и позднее открытие для себя современности, да, позднее осознание себя, вот, как бы, что вот и, и так тоже можно жить. То есть, условно говоря, по, по, по документам, по, по фотографиям, беларусь это вроде бы как такая же страна, как Португалия, да, но португальцы были португальцами уже в XI веке, век, да, а белорусы перестали называть себя вот как-то, идентифицировать себя с какими-то вот местностями, с деревнями, с, с Говорами, с Говорами, там какими-то отдельными вот регионами, начали называть себя белорусами буквально в прошлом году. Да, они, как бы у них в прошлом году, как бы, впервые в их истории, появился свой, свой собственный плат который они принимают все. Белокрасное черново-нобелые, белые Поэтому, вот, как бы вот, ну, ответить. То есть, если сравнивать, то с Чувашей, наверное. Там, и, ну, с Чувашей. Мне нравится Чувашия. Просто Нужно посмотреть на то, что как реагирует. Есть такое вопрос слишком много. В Минске никто практически никто не схотел уходить из Советского Союза. А вот, понимаете, вы когда сравниваете, вот приезжаете в Вильнюс и там вот встречаетесь встречаете с людьми, которые помнят 88, 89, 90, 91 года в Литве, и сравниваете с тем, что происходило в Минске, это другая вселенная. Это, ну Понимаете, если вы слышали, когда Балтийский путь, когда полмиллиона вот этих самых литовцев, эстонцев, атышей выстроились в единую цепь, и это было такое большое событие, и они прям рады ему были, и обнимались. Но эта цепь обрывалась в Беларуси. Никто не верил. И это, как бы, это не работала повестка абсолютно. Есть, есть вы, наверное, знаете, Лансбергес, да, ну, известный. Вот из того, из того же поколения с, с тем же самым бэкграундом, абсолютно такой же повесткой вот даже риторические фигуры у них совпадают. Есть такой Зенон поздняк это такой вот, они абсолютно похожи друг с другом. Если вы поставите рядом Лансберг, который композитор, и поздняка, который кандидат искусствоведения, я не вам начну рассказывать о прошлом своих стран. А это было два близнеца, обратно два близнеца брата. но только поздняк поздняка он он вообще никому не нравился и к нему с самого начала было отношение как бы ну такое очень э, холодное а ландсберг наносили на руках при том что повестка одна и та же самая и расстояние от минска до вильнюса 180 километров он как бы он был нет он никогда не был на такой на национальной волне да он, как бы он был очень умеренным он был очень либеральным он был очень образованным и еще нужно иметь в виду что у шишкевича у него очень нетипичный опыт для белорусов потому что у него все-таки отец был грамотный у него отец был поэтом А в минске вы с большим трудом можете найти человека который является горожанином во втором поколении ну, в третьем поколении это прям вот избранные люди я поскольку по минску как бы ну там шатаюсь то у знакомых ночую это еще где-то, найти квартиру, в которой есть дедушкина библиотека, это невероятное достижение, ну как бы удача. Как правило библиотек нет. Ну как бы книжек, которые там 60-х, 70-х годов, их нет. И такая же ситуация, допустим, с букинистами. Вот я приезжаешь в Вильнюс. И это просто море букинистических книг, старых изданий, их много, есть на эстонском, есть на литовском, на латгальском, ну, на всех языках, которые вот здесь есть, звучат, на польском полно, на русском. Букинистов много, они все как-то вот живут. Я, ты гуляешь по Минску, вот если мне нужна букинистическая книга, по-моему, в одном месте ее все-таки купить можно. И там не будет книг 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов. Это будет как бы вот, ну, было видно, что как будто бы это все возникло вчера. Поэтому геополитические расчеты, геополитические счеты, разумеется, их нужно принимать во внимание. Но нужно еще принимать во внимание, что белорусы, граждане белорусы, то есть гражданин Беларуси практическое наполнение, я имею в виду, политическое наполнение, практическое наполнение, да там количество ну, слова скиллы, да, умений, навыков гражданских у белорусов, у них как бы в плане гражданственности город, буржуазности и так далее ну, бургер бургер расти вот. а, их ну, на их на порядок меньше да, даже тем, у тех же людей у которых как бы, вот, люди с опытом варшавы например там гданьский гданьский по сравнению там с минском это вообще какой-то космос по моему помню, ты приезжаешь из минска в гданьск ну, как бы раньше ходили автобусы это прям ну, вот ты, ты прям на самом деле приезжаешь 2019-2020 год, а в Минске и по поводу риторики о том, что это не похоже, знаете, пару дней назад про меня была эта самая большая большой филлетон в газете с, с "Беларусь Сегодня", которая бывшая газета советская Беларусь имени Трудового Красного Знамени, и сейчас как бы там знакомый филолог он посмотрел, в общем, этот филлетон написан на русском языке, но он написан с знаете, такими ну, как бы, со словами из из гайдара ну кого как бы, вот, папы ну, вот, тимура ну вот, то есть как бы человек вот вот он в двадцать первом году ему как бы сказали что нужно вот, написать дрянь какую-то обо мне ну и там о, о, о, о, о моем сердцем со ведущим луку дмитрий вот но он не может у него во рту нет слов которые бы вот, вот были бы как двадцать первом году он в самом деле берет и пишет такой злобный комсомольский навет о том, что вот этот мерзавец, приехавший сюда из Москвы, он, он, он, он, он гитлеровец, подонок, и вот что-то там такое. И, и это, это, это постоянно, понимаете, оно везде, оно, советское здесь, оно, его настолько, в Минске, оно настолько много, оно настолько плотное. Ну, во-первых, нужно представлять, что было до советского. Опять же, вот в литературе много написано о том, насколько отсталым, бедным и вообще заброшенным регионом была Беларусь в империи Романа. По переписи, это так для себя посмотрел, первая перепись в Российской империи 1897 год. Согласно этим данным, вот регион, где родился Лукашенко, это Могилевская область, в 1897 году только 3% женщин умели читать и писать вот в Могилевской области чуть лучше было с грамотностью вот ближе к Гродно но грамотность эту разбавляли потому что там было в общем много как бы сейчас их называют поляки ну католики в общем то есть Беларусь была в общем безграмотной очень бедной. есть такой исследователь Терешкович замечательный Павел. У него есть выкладки, где он сравнивает количество как бы, бизнесов, предпринимательства перед Первой мировой войной в на территории нынешней Беларуси и там, допустим, в соседней Латвии. И отличие, ну как бы там, по в десятки раз. То есть Беларусь, на самом деле. Как бы вот Из-за специфики региона, из-за того, что как-то вот совсем никак не сложилось с индустриализацией, из-за отсутствия полезных ископаемых, из-за специфической э -э, этнографической истории, даже так скажем, она оказалась э -э, вот в, п -п позади планеты всей, ну, вот в этом регионе. То есть у, у литовцев, у тушей, у эстонцев а те же самые процессы, процессы формирования нации, процессы там, э -э, они происходили гораздо быстрее. Поэтому говорить о том, что советские проекты совсем э, его он отбрасывается, да нет, ни в коем случае, потому что все-таки существует же э, сам город Минск, да, существуют как, какие-никакие, но все-таки университеты, э, сам Минск по себе, как утверждают архитекторы, не так-то уж и плохо и распланирован при, том, при всей его такой советской ужасности. То есть какие-то... Э, конечно, очень многое было создано за советское, за советское время. Когда вы, но при этом, когда вы говорите о гражданских навыках советских людей, вот, ну вот опять же это как бы из практики. Значит, мы вот тут на радио, Европейское радио для Беларуси, выпустила книгу с нашими интервью, которые мы брали за последние три года. И эту книгу 4 марта "Тайна от нас", никого не поставив в известность, она, эта книга была признана экстремистской. Мы сейчас ждем суда. И а, радиостанция, а, наш вот уважаемый а, редактор, он, как бы мы попытались узнать у одного из членов комиссии, которая признавала нашу а, эту самую книгу экстремистской. А что же, в нем, экстр, что же в этой книжке экстремистского? И на что нам она ответила, что, в общем, книжка... Это, это информация для служебного пользования. В общем, как бы вот, по-моему, вот все, что можно было сказать о гражданских навыках, здесь, вот в этой фразе было сказано. То есть, ну, как бы, это не про гражданские навыки. Я не понимаю, где они были, и были ли они, как бы, успели о них сформироваться, потому что гражданских навыков их как бы особо не заметно, а вот навыков сосуществования и, и, и компромисса э, с авторитарной э, диктаторской э, системой их полно. Да, и вот эти навыки, они вот скорее большая проблема, чем помощь. Да, соглашательство, там, способность примириться, она настолько вот тут развита и глубока, настолько у нее тяжелые длинные корни, что это даже можно, понимаете, смотреть по отношению к языку. Беларусь, она единственная умудрилась потерять язык, при том, что здесь 9 миллионов человек живет. Ну, 10 было в 91 году. Да, и, при том, что, опять же, вот здесь на, на, на языке никто не говорит, и президент стесняется говорить на своем языке. Хотя гражданственность, она обычно в этом регионе связана э, с каким-то сентиментом э, к, к языку народа. Да, То есть литовцы очень любят свой литовский, и латыши очень любят свой латышский, и эстонцы обожают эстонский. Это как бы нормально. Но ты приезжаешь в Беларусь, а здесь как бы вот... Ну, как бы этого нет. Они просто взяли и всем народом выкинули э, свой язык. И это тоже очень странно, непонятно. То есть, смотрите, э, я завершаю. Нужно, я сразу сказал, что Беларусь ⁇ это экстремальный вариант. Это, это невероятный вариант. Это очень странный вариант. Как здесь, это как бы здесь... Э, вот Мне очень нравится мнение такого польского исследователя Ришарда Радзика. Он влюблен работает довольно уже взрослый человек он как-то сказал что беларусь это уникальное сочетание всех неблагоприятных факторов для развития гражданского национального общества нормально то есть работ как бы, если вы возьмете все неблагоприятные факты и сложите их в одну корзину то это и будет называться беларусь вот поэтому здесь как бы вот вот поэтому здесь довольно все странный поэтому мои суждения могут показаться ну как бы могут резать слух вот